Всем привет! С вами Иван Жданов. В этом видео мы снимаем совместно с Никитой, мастером спорта по настольному теннису. В этом уроке мы разберем такой, наверное, частый, интригующий, интересующий вопрос. Это как играть токспином справа по шипам? Разберем как раз игру как топ-спином, так и игру шипами. Всем привет дорогие друзья, с вами Кузнецов Никита и сегодня мы записываем видео совместно с Иваном Ждановым. Он до вас донесет мысль о топ спине справа, по подставке на шипы, а я уже со своей стороны расскажу, как правильно выполнять подставку, так как сам играю шипами слева. Давайте сейчас посмотрим, как делать топ спин по шипам у стола, пока больше такая как теория, потом уже пока уже на практике как играется. Главная особенность шипов то что мячик он получается глухой и когда он скакивает он не долетает до нашей привычной траектории когда мы играем просто с гладкими накладками поэтому задача наша это подходить ближе к мячу то есть стараться не играть далеко а сделать чуть ближе шаг это момент первый и следующий момент то что мы должны не торопиться его сразу сыграть а дать ему время чтобы он поднялся и уже по опускающему мячу мы сыграем то, то В момент больше контроля внимания, то есть не стараться сразу его снять. Пусть он ударится, пусть он отскочит, насчет на опускаться и уже по падающему мячу мы сыграем то спиннер. Вот это главный момент как раз игра и работа ногами к мячу. Теперь я хотел бы рассказать непосредственно о подставке, которую я выполняю шипами. Основной момент и отличие коротких шипов для нападения от гладкой накладки, это их скорость и сцепление с мечом. Как вы понимаете, она немного ниже, чем у гладкой накладки, и, соответственно, сцепление тоже ниже. Что касается техники выполнения.. Контакт час с накладкой должен происходить вот в этой части ракетки. Но, в принципе, мы все с вами индивидуальны. Кто-то играет этим местом, кто-то этим. Но в теории как бы лучше выполнять вот эти места. Плюс работа кисти. Вы должны постоянно совершать движение для контроля мяча. Если вы хотите сыграть по прямой, направлять кисть, если вы хотите играть по диагонали, направлять кисть. И также еще есть такие хитрые моменты по подставке, когда можно сопернику вернуть его вращение. То есть без работы кисти просто ставится блок, без движения кисти и летит очень неприятный мяч. И теперь давайте разберем уже непосредственно за игрой. Внимание на этом замедленном видео, как я обрабатываю мяч, Благодаря кисти, то есть направляю его в ту точку, куда хочу, чтобы он полетел, кистью, как бы, да, обрабатываю каждый мяч. И в самом конце замедления, обратите внимание, я без кистевого движения просто сделал блок, то есть резко изменил траекторию полета мяча и сразу у моего оппонента возникли проблемы с его приемом. Мы посмотрели, как играется о против шипов. Это довольно-таки своя игра. Необходимо быть очень внимательным, подходить ногами, третье на мячах. То есть высокая концентрация должна быть именно на мяче, чтобы подойти и сделать правильное движение. Поэтому в своих тренировках используйте шипы, играть против шипов. Это очень неудобно, но в то время сильно повышает ваш профессиональный спортивный уровень. Итак, друзья, хотел бы сказать по технике подставки шипами. Вы, наверное, заметили в нашем видео, несколько движений я совершил просто без направления кисти, и у Ивана сразу возникли проблемы, так как мяч сразу летел по более короткой траектории. Применяйте этот прием, это упражнение, но для этого вам надо максимально его отработать на тренировках, и оно очень эффективно для ваших будущих побед на турнирах. Смотрите наши другие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если было полезно. Спасибо Никите за то, что он рассказал, как играть шипами, особенности игры шипов. На этом все, дорогие друзья. Подписываемся на канал Ивана, подписываемся на мой канал, ставим лайки и увидимся с вами в новых видео. Они будут очень интересны. Всем пока!